всем привет меня зовут Алена Полюхович и сегодня я расскажу вам как удалить безвозвратно свой аккаунт в инстаграме для того чтобы удалить в приложении instagram безвозвратно именно из самого мобильного приложения вы сделать это не можете вам необходимо э, зайти на свой аккаунт instagram в браузере и перейти по этой ссылке которую вы видите сейчас на экране и э, выбрать почему вы хотите удалить профиль э, после того как вы выберете причину вас э, попросят подтвердить пароль и только после этого вы сможете безвозвратно удалить свой аккаунт в Инстаграме.